Даугавпилское городское самоуправление принимает важные меры по способствованию энергетической безопасности. Самоуправление в этом году вложило в основной капитал Даугавпилс Селтум Тейклы 1 миллион евро, что позволит предприятию уже в этом отопительном сезоне адаптировать оборудование для использования жиженного нефтяного газа для производства тепловой энергии на двух теплоцентралях. Кроме того, начаты проектировочные работы по строительству новой котельной на щепе на территории Второй – Теплоцентрали. До отопительного сезона 2021 года Дагопел Селтум производила около 55% тепловой энергии, необходимой городу в зимний период. Остальные 45% закупались у частных производителей. В свою очередь, в летний период предприятие производило лишь 29%, закупало 71% тепловой энергии. После строительства котельной на Щепе на территории третьей теплоцентрали, начиная с января 2022 года, предприятие смогло производить уже 85% необходимой тепловой энергии в зимний период, а в летний период – 97%. Благодаря котельной на Щепе тариф на отопление в Дауговпилсе, в отличие от самоуправлений, использующих для отопления только природный газ, не достигает 300 евро. На встрече с председателем Дагуфпилской городской думы Андреем Мелксничем парламентский секретарь Министерства финансов АТС закатистов подтвердил, что министерство окажет поддержку для способствования энергетической безопасности. Также Дагуфпилское городское самоуправление сможет получить финансирование в размере 4 миллионов евро на строительство новой котельной на на территории второй теплоцентрали. Для правительства очень важно, чтобы самоуправление готовились к повышению цен на энергоресурсы. Мы, как правительство, предложили средства фондов, чтобы можно было перевести отопительные котлы с газа на щепу. Центральное агентство финансов и договоров, являющееся агентством Министерства финансов, выделило Даугуфилсу 4 миллиона евро на новый крупный проект на территории теплоцентрали. Я убедился, что «Даугавпилс» настроен очень решительно, чтобы избавиться от частных поставщиков теплоэнергии. Что я увидел, так это желание перейти с газа на щепу. Это очень хорошо. Это поможет жителям пережить эту зиму. Если все планы «Даугавпилса» будут реализованы, Минфин, конечно, поддержит хороший проект, чем сможет. И тогда жители почувствуют это на своих кошельках. Нам необходимо реализовать еще один проект – строительство котельной на щепе на тэц 2 И у меня за спиной новая котельная должна появиться в январе 2024 года. Благодаря тому же сотрудничеству с Министерством финансов, которое на сегодняшний момент утвердило выделение Даугупелса 4 миллионов евро, которые фактически до этого были потеряны на третьей станции. Тем самым город, благодаря своей дипломатии и сотрудничеству, избежав судебной разборки с государством, деньги назад себе вернул. И они в будущем послужат очень, послужат очень благую роль для жителей, для именно удержания тарифа. То есть, на наш, на наш взгляд, самое важное, это сегодня выстроить такие теплосети, которые будут без частников, когда мы не будем энергетически зависимы от кого-либо когда мы выстраиваем теплосети минимум на 20-25 лет вперед новыми мощностями, которые смогут в нынешнее время для жителей предоставлять услугу, которую жители смогут оплатить. Из-за стремительного роста цен на природный газ Дагопелс Силтум Тейкл вынужден повысить тариф на отопление. С 1 октября он составит 175,50 евро за мегаватт-час, что на 43,3% выше действующего тарифа. Однако, если бы у предприятия не было возможности использовать древесную щупу для производства тепловой энергии, при текущих ценах на энергоресурсы тариф на отопление в Даугавпилсе составлял бы 303 евро за мегаватт-час. Даугавпилс и Силтум заключили договор на поставку природного газа на три месяца с энерго. Это означает, что тариф на отопление в Даугавпилсе останется неизменным с 1 октября до конца года. В период с 1 октября до 30 апреля следующего года жители смогут получить государственную поддержку для покрытия счетов за центральное отопление. Плата будет снижена на 50% от разницы между тарифом на тепловую энергию, утвержденным СПРК или соответствующим самоуправлением, и медианой тарифа на тепловую энергию в размере 68 евро за мегаватт-час. Поддержка будет автоматически применена предприятиям централизованного теплоснабжения. Таким образом, при установленном тарифе 175,59 евро за мегаватт-час, предложенным ПАСДАОГО ПЕЛСЭЛТУМ ТЭЙКН, государство компенсирует 53,80 евро. Оплата за отопление жителям будет рассчитываться из фактического тарифа в размере 121,8 евро за мегаватт-час. Несмотря на такую государственную поддержку, Дагуфпилское городское самоуправление готово работать над долгосрочными решениями, чтобы способствовать энергетической безопасности и избежать резкого повышения тарифов на отопление для жителей. Планируется, что новая котельная на Щипи на территории второй теплоцентрали начнет работу в январе 2024 года. В свою очередь, благодаря вложению самоуправления в размере 1 миллиона евро в основной капитал Даугопил Силтум Тейклы, уже в течение этого отопительного сезона предприятие адаптирует отопительное оборудование на первой и второй теплоцентралях для хранения и использования жиженного нефтяного газа или пропан-бутановой смеси для производства тепловой энергии. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугопилского городского самоуправления.